Метеоры — это не только красивое место и геологический феномен, это еще и комплекс монастырей, расположенный на вершинах скал Песалии. В северной части Греции скалы и метеоры образовались примерно 60 миллионов лет назад, когда вместо равнины в этой местности было доисторическое море. Под воздействием воды, ветра и перепадов температур, здесь постепенно образовались массивные каменные столпы, как будто зависшие в воздухе. В переводе с греческого языка «мития» означает «парящие в воздухе». Расположены эти каменные извояния неподалеку от города Коломбака, что в 300 километрах от Афин. Средняя высота скальных образований 300 метров, но некоторые из них достигают 600-метровой высоты, многие современные альпинисты не рискуют подниматься по круглым, практически отвесным стенам необычных скал. Но посмотрев вверх, на вершины столпов можно заметить, практически на каждом из них стоит храм. По извилистым горным тропинкам можно подняться на вершины многих столпов, откуда открывается живописный вид на долину реки Пеньез. По преданию, первые монахи-отшельники появились в этих неприступных и каменистых, отрезанных от мира скалах еще в IX веке. Они жили в скальных углублениях и естественных пещерах, а рядом создавали небольшие площадки для совместного изучения духовных текстов и совершение молитв. Позднее постоянные набеги разбойников вынудили монахов покинуть свои пещеры и построить монастыри на вершинах скал. Сложно даже представить, сколько труда понадобилось для строительства этих монастырей в столь экстремальных условиях. До 1920 года храмы были закрыты для посещения посторонними людьми, монахи вели очень уединенный образ жизни, а продукты питания им доставляли жители соседних городов. Транспортировка посылок на вершины скал осуществлялась с помощью веревок и корзин. У подножия скалы каждый храм имел в своем распоряжении участок земли, которую монахи возделывали и выращивали там овощи и плоды. Поднимались и спускались они при помощи сложной системы сетей, корзин, веревок и телег. Если внизу возникала опасность, обитатели монастыря обрывали все контакты с внешним миром, поднимали веревки и сети, тогда уже никто не мог нарушить их спокойствие и гармонию, как не старались отшельники защитить свою территорию разными ухищрениями и ловушками. Крамы все равно были разрушены и разорены. До сегодняшних дней сохранилось только шесть из 24 четвертых монастырей, некогда увенчивающих вершины скал. В них хранятся бесценные богатства, уникальные фрески, иконы, средневековые рукописи и другие древние святыни. К действующим в настоящее время относятся монастыри святого Николая Анапасаса в Арлаама, Русану, Великий Метеор, Святой Троицы и Святого Стефана.